В этом маленьком очень Я а, пойду, да. Давай, Давай, Давай, Давай, брат. Давай, Давай, боком Пойдём в другую комнату Давай боком. Потом вот тут вот разведись, вот тут разведись. Давай, брат. Да нет, башен. я тебя Toughball. жду, ]यisle? давай, я тебя жду, беги за мной, что в руки-то, забудь, у меня живот сильно болит, подожди, здесь двери, Сейчас ещё срач на заднем плане, там, ты чё от люксу трогаешься? Ребят, смотри, что видосы не выходили, Серьезно, Я была занята школой. Я испугалась, думала, в на комнате дверь открылась просто точно так же скрепить дверь